Дом в арт-квартале. Современная жизнь в центре города. Это арт-квартал. Территория, где уют исторических переулков сочетается с яркой культурной инфраструктурой, творческими кластерами и уютными скверами и парками. На карте творческой Москвы этот район один из самых интересных. Неподалеку располагаются центры дизайна, архитектуры и искусства Art и Винзавод, театр Гоголь-центр и многие другие культурные магниты. НВ9 Арт-квартал это два корпуса переменной этажности, построенные в тихом переулке в минуте ходьбы от набережной и 15 минутах от Кремля. Комфорт повседневной жизни здесь сочетается с актуальными событиями в сфере искусства. Индивидуальность района создает небольшие самобытные заведения, каждая из которых имеет свои черты. Вас ждет атмосфера, в которой приятно жить, работать и проводить досуг. Сдержанная архитектура следует современным тенденциям, делая легкий реверанс в сторону столичной застройки начала XX века. При проектировании были учтены особенности ландшафта, поэтому здание идеально сочетается со своим окружением. Гармоничное единение эпох является отличительной особенностью nv 9 «Арт-Квартал». Рядом с домом расположен парк, где можно заниматься бегом, играть в настольный теннис, гулять с внуками и назначать свидания по вечерам. Становясь жильцом nv 9 Art-Quartal, вы становитесь обладателем персонального ключа от его ворот. Стилистика внутреннего двора перекликается с архитектурой здания, тонко подчеркивая оригинальные черты общей концепции – Тщательно разработанное сочетание вечнозеленых и сезонных растений создает разные образы в зависимости от времени года. В ландшафт интегрированы арт-объекты и оригинальные зоны для детей. Комфорт в нв 9 арт-квартал стоит на первом месте. Самым высоким стандартом отвечает широкий выбор квартир, способных удовлетворить самый взыскательный вкус. Вы можете выбрать квартиру с камином, террасой, пентхаус с выходом на крышу или квартиру с патио – персональным зеленым двориком. Панорамное остекление фасада позволяет жителям комплекса наслаждаться уникальными видами на центр столицы. Арт-квартал – район творческий, и эта концепция отражается здесь на всех уровнях – от планирования и организации самого пространства до его смыслового наполнения.